Гликоген. Вид сложных углеводов. Полисахарид, образованный молекулами глюкозы. Круг говоря, это нейтрализованный сахар в чистом виде, не попадающий в кровь до возникновения потребностей. После приема пищи глюкоза попадает в кровь, а излишки запасаются в виде гликогена. Во время физической нагрузки уровень глюкозы падает, организм начинает расщеплять гликоген при помощи ферментов, возвращая уровень глюкозы в норму. Гликоген хранится в мышцах и в печени человека в пределах 300-400 грамм, в зависимости от физической подготовки. Резерв энергии, катаболизм сложных углеводов и участие в обменных процессах. Высокий уровень физической активности может привести к полному опустошению запасов в мышцах печени, а это снижает качество жизни и работоспособность. Долгий срок поддержания безуглеводной диеты сводит показатели гликогена в двух источниках к нулю. Во время интенсивной силовой тренировки мышечные резервы истощаются. Общее количество запасов полисахарида составляет 400 грамм Каждый грамм глюкозы связывает 4 грамма воды Значит 400 грамм сложного углевода составляет 2 килограмма водного раствора гликогена Во время тренировок организм тратит запасы энергии, теряя жидкость в 4 раза больше Это потоотделение Сюда же относится результативность экспресс-диет для похудения Безуглеводный рацион питания приводит к интенсивному расходу гликогена А заодно жидкость 1 литр воды на килограмм веса Но вернувшись к рациону с привычным содержанием калорий и углеводов воду. запас восстанавливаются вместе с потерянной на диете жидкостью. Это объясняет кратковременность эффекта быстрой потери веса. Похудеть без негативных последствий для здоровья и возвращения потерянных килограммов поможет правильный подсчет суточной потребности в калориях и физический нагрузка способствующие расходу гликогена. Избыток гликогена сопровождается сгущением крови, сбоем работы печени и кишечника, набором лишнего веса. Дефицит полисахарида приводит к расстройствам психоэмоционального состояния, развивается депрессия, апатия, снижается концентрация внимания Наблюдается потеря мышечной массы. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья.